Всем привет! Это обзор рынков для тех, кто хочет как-то инвестировать. Ну и кому он будет полезен? Наверное, даже тем, кто покупает золотые брошения. Объясню почему. Потому что одной из наших работ сегодня будет анализ золота. Итак, поехали! времени у нас немного, постараемся вложиться 15 минут сейчас я себе даже поставлю таймер чтобы нам не тратить лишнее время итак, поехали, золото видим, что у нас была третья волна в пике сейчас у нас идет коррекция на золоте напоминаю, что мы исходим из того, что волны имеют 5 волновую структуру, 5 волну вверх и 3 волны отката. Сейчас мы, возможно, наблюдаем волну А и развивающуюся волну В. Да невозможно, а точно, потому что волна В имеет свойство пересекать постоянно линии баланса. После волны Б возможно, у нее какие-то такие цели, или она останется в боковом движении, будет формирование волны С в рамке предыдущих коррекционных движений. Это значит, что если сейчас вы закупаетесь золотом, то скоро оно, скоро не скоро, как скоро не знаю, но будет оно стоить дешевле. Поэтому те, кто вас соблазняет купить сейчас золотые штучки, или инвестировать свои деньги в золото, это не самый лучший момент для инвестиций. Хотя четвертая волна может длиться очень долго, и <coughs> по сути золото может замереть на месте. Для тех, кто интересуется долларом за рубль, смотрим, что происходит у нас с долларом. Итак... Глобально здесь мы тоже видим третью волну. У нее развивается четвертая волна. И, блин, похоже, что тоже с боковой коррекцией. Мы сейчас полезем внутрь, увидим, что там происходит. Но, кажется мне, у нас идет боковичок вот в этих вот в пределах 55 70 рублей а это была у нас волна Тире... где тут инструмента третья волна это была третья. И это мы видим развитие четвертой волны. Сейчас спустимся на неделю посмотрим что здесь у нас на неделях. На неделях у нас также это была волна а, а это волна Б, и в этой волне Б у нас прошла третья волна, и еще не было пятой волны. Очень может быть, что ее и не будет, возможно, это трехволновая коррекция, хотя нет, вот в волне А можно считать раз, два, три волны, да, в волне Б должно быть, по идее, пять то есть будет превышение вот этого максимума и затем еще отход вот а, к этим уровням сейчас мы идем на дневных графиках как уже в ранних обзорах я говорил вот в эту вот зону и возможно по окончании этой зоны надо будет искать Вернее, в пределах этой зоны надо будет искать сигналы на покупку. Сейчас мы спустимся на более мелкий таймфрейм и увидим, что была у нас дивергенция в этом нисходящем движении третьей волны. А это означает, что ждет нас небольшое восхождение. Возможно, такое. Затем будет еще пятая волна к зонам предыдущих коррекции. То есть где-то здесь вот мы можем остановиться. Вот такие вот дела по доллару. Посмотрим, что происходит по евро. По евро на месячном графике мы видим следующее. Вот у нас была 3 четвертая, пятая волна. Потом была некая абц коррекция Первая волна, вторая, третья волна, <coughs> четвертая и, возможно, у нас даже немножко другая картина, чем по доллару. Так, пробоя максимума не было, поэтому это не считаем. Считаем, что это у нас четвертая волна. В четвертой волне также была волна А была волна Б, была волна С. Но все это может быть первой волной А. А может быть и Б. Б. Не знаю. Надо смотреть, как будет себя вести рынок. Давайте спустимся поглубже на день. Что мы видим? Что мы видим? Мы видим, что пробоя максимума не было в этом движении сейчас у нас рынок направлен вниз и, и в этом движении вниз мы уже подбираемся к пятой волне здесь можно искать сигналы кстати это что такое что он открылся закрылся очень неплохой дивергентный бар но длинный может быть его прибьет еще вниз можно искать здесь сигнал на покупку. Возможно, здесь будет движение вверх. Чего скажешь, тоже о долларе. Но картина на евро совершенно... Ну, не совершенно, но немножко другая. На это надо обращать внимание. Что у нас происходит по рынку РТС? Тоже мы находимся в четвертой волне. Не тоже? А находимся в четвертой волне коррекции, где у нас была волна А, была волна Б и была волна С, Ца не добила низов. Может быть у нас еще ожидается пробой этого низа, а может быть и нет. Волна С никому ничего не обязана, как и наш рынок тоже никому ничего не обязан. Хотя по виду вот этого движения, это скорее всего не импульсное движение, а коррекционное, после которого можно будет ожидать движухи вниз. Чуть позже мы с вами посмотрим, откуда это те растут ноги. У меня такое подозрение, что это из Газпрома ноги растут, пока он не обновиться в пятой волне вот эта вот вся история будет прижатая вниз смотрим на днях ну тут боковое движение да, боковая коррекция началась почему она началась смотрим на неделю что мы видим что мы видим да практически ничего мы не видим только можем предположить, что это вот в этом восходящем движении была третья волна, четвертая, четвертая волна, и это была пятая волна, и началась коррекция А, Б и С. Ну что ж, друзья, рынок РТС, индекс РТС собирается идти вниз после небольшого Движение вверх, причем вот этот вот бар очень похоже, что может быть сигнальным, по нему можно заходить, пробовать вниз. Вот. Это, кстати, на недельках было, да? Давайте на днях посмотрим, где этот бар. Ага, да, действительно, вот он сигнальный бар. Очень сильно его видно в этом движении 5 пятая волна да, скорее всего та, чем нет, это окончание пятой волны восходящей но все может быть иначе здесь у нас есть риски МАЭСК в принципе индексы связаны, но ведут они себя интересно по разному да здесь мы видим была четвертая волна ее коррекция АВ и недобитая С абсолютно причем АВ и это было С нехарактерное для С поведение возможно там <coughs> В этой c это было а B и c как компенсация некого движения волны б. Ну допустим у нас есть на мо а, индексе московской биржи увеличение стремительное вверх Да что же тут такиеисты криставла убираем все все кисти убираем включаем поводок смотрим у нас есть так называемая удлиняющаяся волна и похоже мы четко видим что у нас также заканчивается пятая волна это была четвертая и это была пятая удлиняющаяся волна смотрим внутрь мы видим внутри. У нас прошла третья, была четвертая, и вот она образовалась дивергенция между индикатором силы движения рынка и самой волной. И очень может быть, хотя это Extended Wave, и она может развиваться еще дальше, но очень может быть, что где-то мы сделаем такой кульбит, раз это видно по индексу РТС смотрим с вами Газпром смотрим Газпром что у нас в Газпроме вот это вот ценная бумага, с позволения сказать, портит жизнь <смех> всему РТСу, очень политизированная компания и пока она не обновит вот этих вот минимумов эта бумага будет тянуть весь индекс РТС постоянно вниз, потому что она находится А, Б, С в коррекционной волне. С, кстати, не обязано преодолевать <coughs> вот этих вот максимумов А, Б, С. Вполне возможно, что у нас есть окончание волны С. А, линии аллигатора направленных вверх. Посмотрим чуть поглубже. Да, действительно, у нас сейчас всего лишь третья волна. И начинается коррекционная четвертая волна, после которой должен быть некий подъем. Как мы помним, коррекционная волна тоже, по идее, должна состоять из трех волн. Что происходит с Лукойлом? С лукойлом тут вообще а, шикарно все. Удлиняющаяся волна, линия аллигатора направлена вверх. От Лукойла плохого пока ждать не стоит. На чем он растет, возможно, на нефти. Или на истории с развитием. Хотя, если мы обратим внимание, уже появилась дивергенция давным-давно. Ну и как бы, ну, трудно что-то сказать. А, ой, это я на месяц опять пришел. Я думал, я на дне. А, Итак, опять третья была. Где-то была четвертая, пятая. И снова пошло вверх. Ну, классная бумага, ничего не скажешь. Но ощущение у меня, что это полет вверх перед неким коррекционным движением, а коррекционное движение у нас, вот если мы посмотрим вот сюда, третья, четвертая, пятая, коррекция была у нас в зону второй волны, где-то, да? Ну вот, наверное, это первая, вторая была. Там надо дольше смотреть. Ну, у основания а, в предыдущий волновой счета, да, это была первая, вторая, третья, четвертая. А, кстати, вот и можем посмотреть с вами длину приблизительно. Вот этого восходящего потока, так как у нас фрактальная система, эта история повторяется приблизительно. Скоро мы войдем в такой вот боковик, а потом и в штопор. Итак, время закончилось обзора, и я не посмотрел еще две бумаги. Если хотите продолжить рассмотр бумаг, то заходите в следующий раз. Постараюсь посмотреть и их и в более ускоренном режиме. Всего хорошего, до свидания.